Сорт острого пирца Дугла ТХ. Этот сорт относится к виду Капсиком Чененс. Это высокоурожайный. И сверхострый сорт. Это смесь между Seven Pod Dugla и Тринидад Моруга Скорпион. Некоторые плоды даже похожи на скорпиончика вот этот вот. Вот с таким жалом. Острота этого перца от 1 миллиона до 1 двести. Это очень-очень острый перец. Созревает он от зеленого до шоколадного цвета. И в конце темно-темно-шоколадного. Высота такого растения может достигать до 1 метра, если выращивать его в теплицах. Так, кустик не превышает 60 сантиметров. Стрижки у этого перца морщинистые, кубовидной формы, некоторые есть вытянутые. Перец очень-очень высокоурожайный. Срок созревания такого перца 90 дней. Очень красивые плоды шоколадного цвета.